Мы продолжаем отслаивать острым доступом лоскут слезно-костичный вестибулярный для того, чтобы визуализировать дефект, который у нас получился в результате удаления зуба, который мы будем восполнять для дальнейшей имплантации и зубопротезирования. произвели отслоение вот наш вестибулярный дефект мы можем его измерить он более 6 миллиметров остальные стенки лунки сохранны выполняем кюритаж лунки удаляем патологические грануляции по известному нами протоколу перфорируем стенки лунки в нижней трети обычным стилетом для активации ретиколофиброзных клеток и запуска прямого остелогенеза. И теперь мы будем подготавливать принимающие ложи для фиксации стабилизирующей мембраны из твердой мозговой оболочки. Для этого нужно расщепить оральный лоскут. Убедиться в том, что появится возможность завести туда мембрану разобщающую и зафиксировать ее швами.